Друзья, всем привет сегодня я хочу вам показать квартирку которая находится по крымской 218 в городе анапа продают квартиру наши очень хорошие друзья вот квартира в собственности более 10 лет вот сам дом 70-х годов то есть просто уже хороший качественный дом вокруг смотрите детская площадка магазин кристина круглосуточный много парковочных мест также много зелени. А еще самое главное, здесь очень тихо. Вроде мы находимся в центре, но здесь очень-очень тихо, спокойно. Вот потому что выход э, подъезда не со стороны дороги, а с другой стороны получается. Шаговая доступность школа, детский садик. И, конечно, много разных магазинов. То есть, если пойти на ту сторону, очень много магазинов. Вот так что пойдемте смотреть квартира находится на пятом этаже проходим очень большой коридор кухня общая вот, такая вот, вот все чистенько и даже запаха нет это здорово обычно в общагах там, или, там таких вот где общей кухни запах вот, есть вот наша кухня 7 метров Начиная вот от холодильника заканчивая вот тем стеллажом Угу, Плитары, это ваше. которые да, можно готовить, Здесь стоят очень Давайте посмотрим квартирку. Так, слева у нас санузел. Все чистенько, аккуратненько. Так. Дверь, зеркало, коридорчик и прямо комната. Вот такая вот комната. Все, что здесь есть, все остается. Это вот мини-балкончик. Оп, встал и наблюдаю за всеми. Вот такой вид. Так, давайте зайдем направо. Здесь комната она побольше. Вот такая вот так она выглядит. Мне еще нравится, что мы зашли в квартиру, здесь не жарко, здесь очень хорошо. Видимо, то, что очень много зелени, она все-таки закрывает. Здесь очень хорошо дышится. Чистенькая, светленькая, уютненькая квартирка. Сколько квадратов квартира? Общая площадь квартиры 46 и 34 квадрата. Угу. Комната очень просторная. Одна 11 и 2 квадратных метра, другая 15 2 угу. квадратных метра. Уютная кухонька на 4 человека. Наша площадь 7 метров, она прописана тоже по документам. Также площадь в огромном коридоре прописана. Все это по документам, в документах есть. Угу. Э -э на балконе тоже э хороший балкон, сейчас посмотрим. Можно также вечерами там посидеть. Да, общий балкон, там можно и белье развесить, и посидеть. То есть такой он уютненький, угу. посидеть, подышать. Друзья, цена квартиры 1 900 000. это окончательная цена, так как покупали гораздо дороже, вот, она говорит, вот скинули столько, насколько можно. А еще я хотела сказать, что в этом доме, это уже не общежитие, то есть это не семейка. однокомнатный, от 2 800 стоит. Так что задумайте, привет. Всем привет, а мы снова едем в Крым посетить. Мы когда сейчас уезжали, до ливень такой пошел. Видимо, она без нас плачет. Нам комфортную погоду сделала природа для поездки. Чтобы нам жарко не было. Но жарко. Все-таки хочется, чтобы и солнышко было. там. Сейчас без солнца 25 градусов. Представляете, сколько на солнце? Ну да. Вы записали, что дорога уже неровная. Это заметно по разметке. Кривая разметка. Ну, как бы. А что, почему? Понятно, что она прям не идеальная, ну вот разметка типа маленькая кривая. Ну и что? идеально. Что типа уже что-то портится, намек на это? Потому ну, что мост сушает. Ой, боже мой. Смотрите, меня аж кстати, чуть-чуть. Все, мост в мост, падаем, падаем, держитесь. Реально, прикиньте, меня машину уводит, так Смотри, видимо на фоне этого неба, нет. серого, да, как ярко смотрится. Да, шик прям. Слушай, ну это правда так да, классно. А про кота говорили, что кот-кот где-то есть. Кот? Да, кот Матроскин этот. Дух? Да какой, блин, писали, говорит, Алён, как вы не сфотографировались? Я не пойму, это прикол был или нет. А. Вот смотрите, там дождь какой идет, сильный Там дождь красивый. Да. А вот там Керч красивый. Керч. А потом будет сюда. судак. Керчи, ну... Керчи, привет! Кстати, а вы заметили Ален королит, а? Заметили? На... Такие красивые. Маш, смотри лебеди, видишь? Мы едем немножко в пробочке. Там море. А вон там у нас вот так. Море. Синий-синий такое Море, море. Вид... Видно, да, да, Сколько мы едем? 10 км в час? Да. Такая терпимая пробка. Ну, как бы не очень приятно. Ну, а зато мы можем разглядывать по сторонам. Вообще прям вот прям все-все-все посмотреть. Детки уже устали, говорят, хотим уже до да, дому. Я не хочу уже Ты ехать не хочешь, Кать? Да. Что, дети домой все едем? Мы уже устали. Домой едем или в отель, Кать? Я устала. Ты устала? Ну ничего, сейчас придем, отдохнем, сходим на море, присыпаемся. Да. 2013. Вся путь до Судака у нас лежит через Коктебель. Профиль Волошина. Видите? Так как мы уже были в Коктебеле, проезжаем мимо и едем в город Судак. Это вот улица Ленина. Так. Машин очень-очень-очень много, да? Надыхающих полно. Домашник класс. сейчас цены посмотрим, Ребят, да? даже Коктебеля пробки – это шок. У меня шок. Пену даже снимать да не видно там, Сюда, пи там пирожки компотики компотики шаурма 150 рублей О, у нас тоже в напись 150-120 рублей Ой, смотри мы проехали там был народ а здесь едем уже нету видимо уже здесь как-то только... подальше вот центр уехали до да, центр а этот тебе здоровый далеко от берега уже а мы что-то не подумали прокатиться вообще пока -по -по вообще да. даже, даже не пробовали ну, вот зато сейчас на этом удалось. смотри даже какой глубин вот глуби, куча домов ну, да ну только здесь ничего интересного в данный момент да. да. живут себе люди живут кончился нет сейчас кончится вот за поворотом все закончился а, вот кладчица. Ах, тебе. Прощай, как тебе. Сейчас э, посмотрела, почем бензин. 92-й 47-70 мой. Да, а у нас 42-30. 44 же. Нет, 42. Что-то я вспомнила про Сочи. Дорога в Сочи. Как да. серпантинчик, Серпантин, это небольшой. Да, и дорога очень неровная. Вся вот такая. А ты знаешь, я только хотела похвалить, что хорошие дороги, и мы сразу заехали ну на это... не очень. Ну, это старая дорога. Ну, да. Называется восточное шоссе. Где что, навигатор что-то еще показывает? видит. Вот. вот это да. Все, в гору, в гору поднимаемся. Немножко серпантин, даже чуть-чуть был. Вот. Машинки наши тяжело, что-то она так идет. Вышли мы на смотровую площадку посмотреть мы вниз туда не пойдем, потому что с детками точно не Я думала, тут море будет, тут нет моря. Мой, не ходи туда. Я-то думала, там море сейчас вижу. Моря нету. Я такая раз а а сейчас думаю, море покажу. Да, скала красивая. Слышите, как Кто что видит на нее, пишите в комментариях. Кто что видит, так. Так, ты что видишь? Я вон там, кажется, сверху девушку вижу. Это русалка и такие длинные волосы. Слушай, а чего вон, он вон ресницы, вот смотрите, вот они ресницы. Угу. Видите, справа? Это, Что? Вот, если Я вот могу. смотреть, вот как бы правую, правую часть вершины, ну? получается, торчат два этих, Да. Еще еще. два носа. Два носа? <свят> Одновременно два носа, да. около. Нет, в смысле, вот сверху рожа пониже еще один. Вот да, выразилась рожа. Ну, профиль, да? Сверху, справа, справа сверху профиль и чуть пониже еще один профиль. И там нос, и тут нос. Ну, а я бы сказала, что это русалка. Вот. Смотри, волосы, он ресницы, это подбородок виден. А где? Продают персики по 100 рублей, сказали. Давайте посмотрим. Персик. А, персик, черешня. А черешня почем? 120 бил. Черешня 120. Короче, ну, цены очень даже приемлемые. Персиков и малины решила купить. Хотела сначала черешня, потом подумала, что мы ее очень много уже съели. Поэтому берем персик и малинку. А малину мы еще не ели. Носорог сказали, я не вижу носорога. Ну-ка еще раз покажите. Старое название да, да, порская, голова носорог вот, вот рог. А, все голову. вот, когда полностью похож. Сейчас я вам еще женщину покажу. вы снимаете, и вам сейчас искусствую да. девушку расскажут. Вы снимаете, снимаете. Ой, вот это. Снимайте, и хозяина тоже снимите. Ну, да, вот это может тоже взять хозяина вот этого добра, нет, да? да? Вот мы да и позовите ту девушку тоже, она с вами была, нет? да? Нет, сейчас нам покажут, расскажут. Смотрите, видите, перед нами такая толстая скала, средняя и самая маленькая. Да. На среднюю, вот на среднюю, вот видите, среднюю, да. вот. видите, вот так пальчик остроконечный, вот, смотрите вот так вживую, да. вот, ее называют татарочка, есть такая легенда. Когда она отправила своего мужа и сына на войну, она залезла на эту скалу ждать их возвращения. Когда лошади вернулись, она поняла, что сын и муж у нее умерли. И у нее сердце окаменело от горя. И она вот сидит, видите? А вот лошади. Раз, за три, четыре. Видите, первая раненая лошадь внизу? Видите, четыре такие горки, ребята? Включайте воображение. Видите, вот есть, Да, да, да. Первая, вторая, третья, Вот видите, ложбинка, ежик каменный ложбинку видите девушка вот смотрите пин пин здрасте да да да да тоже каменный теперь смотрим ёжи. сюда а где ёжик вот ну вот, вот смотрите каменный ёжик ну так, каменный. а теперь смотрите сюда лицо а, обращено наверху, да? Да. а вот это лицо обращенное в небо еще его Лениным Волошным а смотрите вот кепка носик а, бородка мы с... пузик видите мы смотрели с другой Только стороны с другой профиль Волошина вот да да да, да. Так, вот он сюда, поближе чуть -чуть сюда девушка сидят. Видите, вот рыба. Представьте, что лесной массив — это море, это рыба из-под воды воздух хватает. Прорезь и чешуя такая. Мой, это да рыба, голова, а ты голова там рыбы. сказал, да. Это голова рыбы? Да. да. А то лицо, лицо — песокавказской национальности. Вот туда, смотри, его Сталина назвать. А, вижу, вижу. Видите, нос такой. Вижу, вижу. в нашу вот. сторону, да. Вот. А вот это какой-то гульплен, видите, у него, у него сзади там... Ну, типа, да. Какой-то кончик какой-то, да? Видите? И вот этот рядом, где вот рыбки на этот, зайчик, видите? Ухо это это, Да-да-да, зайчик. есть зайчик. Глазки. Вот это всё, эта искусствия рассказывает. Зайка, здорово. А, Класс. Шикарные виды, конечно, обалдеть просто. Классно, что мы поехали все таки выбрались. А мы уже заехали в город Судак. Между прочим, населенность э, 18 тысяч. Ты знал или не знал? Мы когда заехали, даже не похоже, что здесь курортное место, вот курортный городочек. Понятно, что вся красота вдоль набережной где-то там, а тут как-то… Тут Да, не надо мне показать, ехать. Да, там такое кладбище было, прям на горе, на видном ну, месте как еще, памятник да, да. какой-то. Мы, говорит, прибыли. Нормально, да? Патучка. Куда прибыли? Мой капец. Мы включай на свое Сейчас будем искать.